Hello. What is your name? Как вас зовут? А как вас зовут? А как very, very, А как вас зовут? А I understand. зовут? А other вас зовут? А как вас зовут? А как вас зовут? А как you Доброе утро, или как говорят в Израиле, Бокер Ток. Я нахожусь в Иерусалиме, в одном из религиозных кварталов. Вернее, это не квартал, это целый город в городе, где находится около 60 религиозных кварталов. Здесь проживает массу различных групп, хасидов, ортодоксальных евреев, ультра -ортодоксальных евреев. И сегодня мы расскажем об этом квартале вам, чтобы у вас было больше представлений о том, какая жизнь здесь кипит. Итак, давайте по порядку разберемся, что же здесь происходит, что за люди здесь живут. Ну, во-первых, основной язык общения – это так называемый маме лошен Мамин язык или, как мы привыкли говорить, ашкенадские евреи – идиш. Здесь проживают десятки хасидских дворов. Говорят, что около 30 хасидских дворов различных хасидов различного направления. Здесь живут сатморские хасиды, виженские хасиды, брацловские хасиды и различные другие. Основную информацию люди черпают не из интернета, не из телевидения, а со стен своего района. Многие стены Меэша обклеены объявлениями о том, что будет происходить, например, у брасловских хасидов, или у виженских хасидов, или у каких-либо других хасидов. Основной язык, как я сказал, идыш, поэтому все объявления они или на идыше, или же на иврите. Кстати, слово «хасид» переводится на русский язык как «благочестивый». Или учение о благочестии. Попадая в этот квартал, в Мишарим, который, как я сказал, город в городе, ты понимаешь, что жизнь здесь остановилась. Такое ощущение, что ты попал в 18 век, как будто ты живешь 200 лет тому назад. Один религиозный еврей сказал такую фразу появился интернет появились машины появились современные телефоны ноутбуки, но ничто не заставит религиозного еврея снять штреймл, кафтан и гольфы. Идешь по улице стоят два хасида и один другому говорит Зимазал мерер висайхал", а другой говорит Ихвейс". вот это Ихвейс", которая в Одессе считалась коронной фразой а я знаю, она тоже перекочевала из идыша. Кстати, перевод этой небольшой хасидской дискуссии на русский язык звучит следующим образом. У нее больше счастья, чем ума. И тот ему отвечает. Я знаю. Заворачиваешь в другой переулок. Стоят два древних старика. И один другому говорит. Обиабисалогизунд. Кстати, что в переводе значит лишь бы немножечко здоровья. Каждый хасидский двор верит, что над ними стоит... Садик. Садик на русский язык переводится ⁇ праведник ⁇ И хасиды верят, что садик ⁇ это глава их общины, а хасидский двор ⁇ это тело. Учение, закон, толкование, постановление должно исходить от садика. Когда цадик умирают, хасиды бережно приезжают на его могилы, почитая память о нем. Например, как мы наблюдаем в Умане, когда хасиды едут на могилу Раби Нахмана и поют песни возле его могилы. Раби Нахман, Нахман, Меуман. Значит, раби из Умани, наш Раби. Ну и вот в таком вот плане длится песня на протяжении 20-30 минут. Не правда ли это что-то напоминает для тех, кто, например, читает Новый Завет, что Ишуа глава, а мы его тело? Хасиды также считают, что у них есть две родины. Первая родина – это там, где живет Хасид, там, где его синагон. И вторая родина – это там, где умер его цадик его общины туда он приезжает раз в год или больше для того чтобы получить определенную силу для дальнейшей жизни очень большое значение хасиды придают музыке. бойкая динамичная музыка сопровождает их поклонение всевышнему вы слышите это Негун! звучит нигун Можно еще много говорить об этих людях, о разнообразных хасидских дворах, их стиле одежды, их привычках, их традициях. Кто-то их любит, а кто-то их наоборот яро ненавидит. Их любят за их веселые песни, за их шутки, их любят за то, что они сохранили мама лошен, идыш, на котором общались наши бабушки, дедушки, прабабушки. Про дедушки. Кто-то их ненавидит за то, что они не признают государство Израиль, не почитают флаг Израиля, не служат в армии. Но я думаю, мы на этом остановимся и давайте попробуем провести некоторые параллели. Итак, Хасиды, что в переводе, как я уже говорил, означает благочестивые. Библия призывает нас быть благочестивыми, оставлять грех, оставлять неправедный образ жизни и стремиться к святости. Далее, цадик глава общины. А община это тело, которое присоединено к цадику Иешуа, Иешуа Хамашеях, наш Мессия, он наш глава, и мы его тело. Не правда ли интересные параллели? Сегодня во всем мире существует около двух миллионов хасидов, людей, которые исповедуют различные пути иудаизма. И самое основное если так можно выразиться, преткновение, действительно, преткновение для них это Иешуа, Они не признают Иешуа своим мессией, как признаем мы, мессианские евреи. Они яро и люто отвергают нас, тех, кто пытается рассказать им об этом Иешуа. Но не спешите с выводами, не спешите предавать их, знаете, вечному огню. Я понял, общаясь с этими людьми, говоря с ними о вере, говоря с ними об Иешуа, о Писаниях, о Танахе, я понял одно, что они очень далеко от нас. Но многие из них они искренне ищут Всевышнего, ищут Бога. И мы верим, что, хотя они далеко от нас, от мессианских евреев, для них мы предатели, для них мы люди, которые потеряли свое еврейство, для них мы люди, которые отвернулись от своей религии. Так они говорят, это их субъективное мнение. Но вот они ищут Всевышнего, и многие из них очень близки к Всевышнему. И многим из них открывается Всевышний, и они находят всевышнего и находят мессию Иешуа, которого мы нашли отвергая нас не означает что они отвергают бога они продолжают его искать давайте вспомним слова апостола павла иудеи из иудеев евреи из еврея как он говорил о своих братьях которые ревнуют о всевышнем не по рассуждению а говорил он следующее истину говорю во христе в машиахе не лгу моя совесть говорит во мне дух святой говорит во мне что великая для меня печаль и непрестанное мучение моему сердцу, я желал бы и сам быть отвергнут, отлучен от Машиаха, от Христа за братьев, которые родные мне по плоти, то есть израильтян. Кто из нас имеет такую любовь? еврейскому народу если он еврей или если он просто христианин и любит еврейский народ кто готов быть отлучен отвергнут от христа ради братьев иудеев павел был готов на это поэтому давайте продолжать не судить но больше молиться давайте продолжать служить иудеям словом танаха открывая мессианские пророчества об Ешо. давайте взывать продолжать взывать к Богу об этих людях. И однажды мы увидим, как черные ермолги, как длинные кафтаны, как белые гольфы прославляют не только Всевышнего, но и Машиеха Ишуа.